Всем здравствуйте! С вами Ольга Арзуманян и проект ⁇ Идеальный маркетинг ⁇ Проект создан 23 сентября 2021 года. Основатель и руководитель нашего проекта Елена Евсеенко. Огромный респект нашему админу за честность, прозрачность и платежеспособность. Наш проект «Управляемая матрица». Некоторые мне пишут в личку о том, что нет переливов. Ребята, о каких переливах вы ведете речь? Здесь в нашем проекте нет кнопочки «Бабло», нет халявы. Здесь проект создан только для целеустремленных, Тех, которые имеют свою идею, имеют свою цель, и имеют свою мечту. Только для этих людей создан наш проект. Итак, о проекте. Как только вы прошли регистрацию, подтвердили регистрацию через свою почту, обязательно нужно заполнить свой профиль. Профиль заполняется, начинаем с фотографии, устанавливаем аватар. Загружаем с компьютера, как только приходит код от вашей фотографии, нажимаем кнопочку «Загрузить». Следующий шаг – это нужно прописать свои данные. Это указать свой Skype или же Telegram, э, указать свой номер телефона, а, страничку ВКонтакте. Здесь же прописать свои кошельки, куда вы будете выводить свои денежные средства. Это Perfect Money и Pair кошелек. И, конечно, Сбербанк. Что я хочу сказать, огромная благодарность нашему админу за то, что выводит деньги на Сбербанк без процентов. Сколько вы поставили с кабинета, столько и приходит на карточку. Следующий шаг, это, конечно, нужно зайти в раздел финансы и пополнить свою, свой баланс. Баланс пополняется... У нас есть и ролики записаны, как пополнить баланс, «Perfect Money», «Сбербанк» и «Пайер-кошелек рубли». Пополнение у нас с 50 рублей, вывод у нас с 200 рублей. И есть, конечно, внутренний перевод между партнерами, это с 1 рубля. И все сделано только для партнеров. Значит, здесь отображается в этом разделе, сколько вы пополняли, и сколько вы заработали, и сколько вы вывели. Итак, ребята, в разделе «Партнеры» находится ваша реферальная ссылка, и «Партнеры» отображаются до третьего уровня в глубину. Красным светится это не активированы, зеленые – это активированы. Итак, вы пополнили, зарегистрировались, заполнили свой профиль и, конечно, нужно а, м, пополнить баланс. Пополнили баланс и заходим на а, площадку «Идеальный маркетинг» и м, покупаем себе а, столы. Значит, первый стол у нас стоит полторы тысячи, второй стоит три тысячи, третий – шесть, четвертый – двенадцать, пятый – Стоит 24, и а, шестой стоит 50 тысяч. У нас нет привязки к первому столу. А, а, с, здесь можно начинать свой бизнес с любого стола делать старт. Итак, ребята, а, как я уже сказала, бизнес наш полностью управляемый. Куда вы выставите бронь, туда станет ваш партнер, туда станет ваш а, а, реинвест. И я перехожу на слайд, и на слайде я вам сейчас покажу. Я сегодня вам буду показывать именно, не начинать с первого стола, а я вам покажу а, всего лишь две а, такие стратегии, где вы сможете быстро, а с малым количеством партнеров, а, сразу выйти на очень хорошие деньги. Итак, первая стратегия. Вы покупаете первый стол и второй стол. Это половиной тысячи. Итак, приходит к вам первый партнер. А у вас покупает первый и второй стол. А второй партнер, как только он купил у вас первый стол, вы сразу же получаете на баланс полторы тысячи. Здесь, как только купил партнер второй у вас второй стол, вы получаете 1000 рублей на баланс для вывода. Итак, всего два партнера, а у вас уже две с половиной на балансе для вывода. Итак, здесь можно купить своего клона, чтобы у вас открылся а, другой, э, первый стол. Но можно поставить и э, э, третьего партнера. Итак, как только нажимает партнер третий покупку первого стола, у вас первый стол закрывается, и вы сами под себя идете, становитесь на это место. Покупку нажимает э, третьего стола, а у вас э, вы выставляете бронь сюда под этого партнера. Итак, у вас, ребята, уже открылся э, э, э, ваш клон стал сюда, и у вас открылся уже второй. Вы э, советую купите себе, пожалуйста, вот сюда стол э, за полторы тысячи. Так как он у вас, вам нужен будет, у вас же будут не три партнера, а будут и намного больше. Здесь вложена в маркетинг реферальная программа. Здесь очень хорошие заработки именно с реферальных с рефералов. Итак, у вас, вы идете 3 на 3, ваша команда идет 3 на 3. Каждый партнер приглашает по три человека. Итак, первый партнер закрывает свой первый, стол и, приходит, закрывает свой первый и второй стол и приходит к вам, становится на это место. Второй партнер закрыл свой... Первый и второй стол и приходит к вам, становится на это место. И что с первого накопления идет 6 тысяч, а со второго партнера вы получаете тысячу, тысячу спонсор, тысячу получает вышестоящий спонсор. Здесь точно так же идут в, в, в, по тысяче спонсоров. Не забывайте о том, что вы тоже будете спонсорами. И вам точно так же будут идти эти же начисления. Итак, третий партнер тоже закрыл свой первый, второй и третий, и приходит становится к вам на это место. Итак, вам первый и третий дают переход сразу же в четвертый блок за 12 тысяч. Итак, смотрите, ребята, здесь со второго стола, когда у вас под вашим первым партнером здесь идет 1, 2, 1, ой, прошу прощения, 1, 3, 9, да, Значит, с первого партнера вы получили тысячу, как только становится во вторую линию у вас а, три партнера, вы получаете по три тысячи. Как только стали к вам в третью линию, вы получаете девять тысяч. Итак, с одного стола вы зарабатываете тринадцать тысяч. Здесь точно так же. У вас стал первый партнер, вы получили тысячу на баланс. Вторая линия становится три партнера, вы получаете 3. И, и третьей линии вы получаете 9. Итого 13 тысяч только у вас с этих 26 тысяч только с этих двух столов. Ребята, шикарно. Итак, первый партнер закрыл свой третий. И приходит, становится к вам на это место. Накопительный идет. Второй партнер закрывает и приходит, приносит вам деньги. 7 тысяч на баланс для вывода. А по 2,5 получает ваши спонсоры. А третий партнер у вас идет с первого и с третьего, дает переход вам за 24 тысячи в пятый стол. Итак, четвертый партнер, первый партнер закрывает свой четвертый стол, приходит, становится на это место. В накопене второй партнер приходит вам, становится сюда на это место и приносит вам 10 тысяч на баланс для вывода. А по 3 тысячи идут спонсору. 2 тысячи идет накопление. И за 6 тысяч идет реинвест. Вы можете поставить реинвест, выставить под любого партнера, помочь продвинуться бронь выставить и помочь этим самым своему партнеру. Смотрите, ребят, здесь, только на этом столе, на четвертом, вы с первой линии 7, со второй линии 7500, с третьей 22. Итого 37 тысяч. Вот. Теперь с этого, когда приходит этот партнер, становится на это место, у вас идет активация шестого стола за 50 тысяч. И как только у вас становится первое, за первого вы получили 10, во вторую линию становится 3 партнера, вы получаете 9 Тысяч, и как только становится в третью линию 27, и у вас получается 27 тысяч на баланс для вывода. Итак, 46 тысяч вы зарабатываете только с этого стола. Ну и здесь первый партнер приходит, вам 50 тысяч на баланс для вывода. Второй 50 тысяч на баланс для вывода. Третий 50 тысяч на баланс для вывода. Итак, вы заработали всего лишь за один круг с тремя партнерами. Это расчет сделан 259 тысяч. 3 на 3. Это всего лишь три ваших личника. Но у вас же будет не 3 личника. Значит, если будет 6 личников, прибавляйте 259 и 259. Да, это шикарно. Только нужно не лениться и только нужно приглашать. А приглашение, не только у нас в проекте нужны приглашения, да везде, где бы вы ни работали, везде нужно приглашать. Не верьте тому, кто вот на, на этим людям, которые, я смотрю по ленте иногда, листаю и там вижу, а в 2-3 часа, и ты заработаешь миллион со 100 рублей. Всего лишь 2-3 часа потрать, и ты заработаешь миллион. Ребята, не верьте никому, ни одному слову, как этот за 2-3 часа ты сможешь развить свой бизнес. Да никогда в жизни. Уж поверьте мне, я прошла огонь, воду и медные трубы в интернете. И уж я знаю, для чего, сколько нужно потратить времени и сил, и желания, и любви к проекту, чтобы заработать хотя бы 500 тысяч. А вам предлагают за 100 рублей сделать несколько миллионов. Но это только так. Берете ноутбук, берете билет в один конец, и туда, где Владивосток, и Хабаровск, и туда, на границу с Китаем. Прям садитесь на границы, и всех входящих и выходящих регистрируйте по 100 рублей. Но ну, вот тогда я, наверное, поверю, о том, что вы сможете заработать со 100 рублей, заработать миллион. Итак, поехали дальше. Следующая стратегия – это... Входить на 12 тысяч. Пригласили первого партнера в накопение. Второй партнер вам дает 7 тысяч на баланс для вывода. Третий партнер. Это переход уже. Первый, второй и третий. Это переход. Вторая линия у вас идет 7500. Третья линия 22. Того вы заработали с этого стола. 37. Итак, эти первые, первые второй и третий переходят сюда за вами. Второй партнер становится 10. 3000 идут спонсором. 2000 идет накопительный. 6 идет. У вас открывается третий стол за 6000. реинвест. Он у вас открывается автоматом. И уже вы с этого пятого стола, вы убиваете двух зайцев. Вы переходите сюда в шестой стол за 50 тысяч, и плюс у вас уже дополнительно открывается э, третий стол. Вы уже можете приглашать и на 6 тысяч, и на 12, и на 6. Итак. Первый партнер закрывает всего э, пятый стол и приходит, становится сюда на это. 50 на баланс. Второй, 50 на баланс. Третий, 50 на баланс. Итого, вы смотрите, заработали 37 и 46. Это сколько? 80, м -м, так, 83 тысячи, да? И тут э, 153, э, 150 тысяч. 83 и э, 150 сколько? А, великолепно! Вот такая вот сумма. Так что, ребята, те, которым э, нужны деньги, э, которые, у которых есть цель, у которых есть желание работать и зарабатывать, добро пожаловать в наш проект. С вами была Ольга Арзуманян. Всего вам доброго, я желаю вам хорошего вечера. Присоединяйтесь. А ссылка для регистрации и все мои контактные данные будут на моем YouTube-канале. Всем пока-пока.